Сегодня мы поговорим на тему «К этому времени вам надлежит быть уже учителями». Автор послания к евреям говорит своим читателям «К этому времени вам надлежало быть уже учителями». Это сильные, обличительные слова. Кому конкретно обращается здесь автор? Другими словами, кого он упрекает? Из текста послания к евреям мы узнаем, что он обращается к верующим, хорошо обученным библейской истине. Другими словами, читатели этого послания слышали сильные проповеди многих помазанных служителей. Только посмотрите, чему научены были все эти христиане. Они узнали о первосвященстве Иисуса и его ходатайстве за них перед престолом Божьим. Они также знали о его призыве дерзновенно приходить к престолу для обретения милости и благодати в трудные времена. Они были научены тому, что могут входить в сверхъестественный покой, если веры будут растворять Святое Слово, которое им проповедуется». Они были научены тому, что Господь сострадает им в их немощах. Они также знали, что Христос был искушен во всем том же, в чем и они искушаемы и тем не менее остался без греха. Более того, как Бог послал ангелов служить Иисусу во время его нужды, так и Господь будет посылать ангелов к ним. Как написано, не все ли они суть служебной духи посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Их увещевали дерзновение и упование, «Твердо сохраняйте до конца», и они получали четкие предупреждения о том, как неверие огорчает Духа Святого. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога Живого». Все это здравое учение изложено в первых четырех главах послания к евреям. Далее же, в пятой главе, автор обращается к собравшимся. «После всего, что вам уже преподали, вы все еще не способны воспринимать учение». К этому времени, имея уже такое познание Библии, вам надлежало быть уже учителями. Но я вижу, что вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. Вам все еще нужно молоко, когда вы, судя по возрасту, должны были бы уже питаться твердой пищей. Вы только представьте, что автор послания говорит здесь. Он говорит своим читателям вкратце вот что. К этому времени вы уже должны быть неоспоримыми примерами для подражания для ваших детей. Ваша вера уже должна быть непоколебимой. Вы не должны уже больше роптать или жаловаться в ваших скорбях, но наоборот, должны уже быть сами охотными участниками в страданиях Христовых. Вы не должны быть уже горячими, когда все хорошо, и тут же становиться холодными, когда враг идет на вас, как река. Я спрашиваю вас, а вас ли это слово? Подумать о том, сколько знаний получило нынешнее поколение христиан. Сколько проповедей мы уже слышали, которые призывают нас полагаться на Господа во всем. Сколько раз мы уже слышали невероятные обетования, проповеданные нам. Сколько пробуждающих веру проповедей мы впитали. Как часто мы получали подтверждение о верности Божьей. И как часто, несмотря на все это, мы сдуваемся, как воздушный шар, когда приходит испытание. Очень многие прихожане сегодня имеют обширное познания, напичкино библейской истиной, являются опытными ценителей проповедей. Это к нам на самом деле обращается автор послания к евреям, и он говорит нам, «К этому времени вам надлежало быть уже учителями, учащими собственным примером. Но вместо этого ваша вера все еще колеблется во времена сражений». В 11 главе второзакония мы находим израильский народ у реки Иордан, который готовится перейти ее в землю обетованную. Прежде чем Божий народ вошел в Ханаан, Моисей созвал его для слышания особого слова от Господа. Не забывайте, что это было уже не то поколение, которому было определено погибнуть в пустыне из-за их неверия и непослушание. Это уже было поколение, следующее за тем безверным поколением. В то время, когда их отцы переходили Черное море, они еще были юными – от младенческого возраста до двадцати лет отроду. Теперь же многим из них уже было около 50 лет, и у них были уже собственные дети, которые составляли уже третье поколение. Моисей начал свою увещевательную речь к этому среднему поколению следующими словами. «И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказание Господа Бога вашего, его величия, его крепкую руку и высокую мышцу его». Моисей четко сказал, «Слово, которое я буду говорить вам, я обращаю к вам, а не к детям вашим. Оно не для тех, которые не видели тех чудес, что вы видели. Оно не для тех, которые не знают и не видели наказания Господня. Оно не для неиспытанных, не для тех, которые не познали страшное могущество Божие во время скорби. Нет, это слово от Господа обращено к тем из вас, кто прошел тяжкие испытания». Вы познали наказание Бога на себе, вы прошли через многие испытания, были свидетелями великих избавлений, видели исполнение удивительных божьих обетований. Глаза ваши видели великие дела Господа, которые Он сделал. Почему Господь желает еще раз напомнить обо всем этом среднему поколению израильтян? Да потому что их дети никогда в своей жизни не видели, как он, Бог, совершал эти великие дела. Третье поколение просто не знало Бога так, как его знали их родители, и теперь Господь говорит родителям, по сути, вот что. Посмотрите, где вы стоите сейчас, на рубеже земли обетованной. Ваша и сообщили вам, что в той стране живут враги-великаны, и города их окружены высокими стенами. Понимаете ли вы, что я имею в виду? Вашим детям предстоят такие битвы, которых вы никогда не знали. Им предстоят такие искушения, какие вы себе не можете даже представить. Им предстоит пройти через очень большие испытания, а они не подготовлены к битвам так, как вы. Вашим детям понадобятся учителя, потому что их вера не закалялась в огне. Вы должны стать их учителями». Другими словами, жизнь и вера каждого из вас должны будут стать образцом для их поколения. И кроме того, я призвал вас всех стать учителями для каждого последующего поколения, учителями для всех тех, которые будут колебаться в своей вере. Итак, положите сие слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязку над глазами вашими». И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь». Короче говоря, Бог говорил этому среднему поколению вот что. «Вот в чем будет ваше постоянное призвание, как моих служителей. Вы должны быть тверды всегда в своем уповании на меня и никогда не позволять себе отклониться от этого упования. Только так ваши дети смогут увидеть действия моей могущественной руки в вашей жизни». Они будут воодушевляться тем покоем, с которым вы будете переносить ваши скорби. Теперь я хочу обратиться к сегодняшним Божьим детям, в том числе каждому зрелому, знающему Библию, служителю Божию. Задумайтесь о том, как много было открыто нашему поколению. Уже многие годы мы, знающие Господа близко, видим от Него очень много чудес. Мы сподобились видеть Его избавление от великих скорбей и искушений. Десятилетиями мы доказывали Божью верность в самых мрачных обстоятельствах. Мы познали Его как источник нашей силы. Очень часто мы испытывали прикосновение к нам исцеляющей руки Христа. Мы имели утешение и водительство Святого Духа на каждом шагу. У нас есть глубокие познания многих драгоценных обетований Божьих, поскольку мы видели, как Он неизменно исполнял их для нас на протяжении многих лет. Вы понимаете, к чему я клоню? «Да, возлюбленные». «Я говорю о том, что к этому времени нам следует быть уже учителями». Молодежь нисколько не очарована красотой и Божьего Слова, потому что они еще ни разу не слышали его проповедь в чистом виде. Вместо этого их почти насильно тянут в церковь, заманивая плотскими мероприятиями и развлечениями, а попадая внутрь, они слышат легкое, ни к чему не обязывающее Евангелие, а это легкое Евангелие губит их окончательно». Я знаю, есть несколько церквей, которые охватывают Евангелие много молодежи, но в общем и целом молодое поколение никогда не знало, не видела и не ощущало на себе чудотворную силу Божью. Скажите мне, кому им еще обращаться? На мой взгляд, их состояние хорошо выражено в одном заголовке журнала «Мир потерял всякую веру». Пророк Исайя говорил о грядущем дне, когда мир будет есть, как написано, «хлеб в горести и пить воду в нужде». Исаия предсказывал, что от этой горести и скорби возникнет вопль, и когда Бог услышит этот вопль, он, как написано, «помилует тебя», по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе. Какое чудесное обетование! Вопль, раздававшийся в тяжкое тревожное время, дойдет до небес, и как только он достигнет Божьей ушей, Бог пошлет невидимое, неведомое нам войско учителей, чтобы направлять нас. Эти служители вырастут в самые тяжкие времена, когда в мире будет очень много хаоса и горя, наводнений, страхов, и когда жизнь будет казаться просто невыносимой. Именно в такой момент Божий народ будет нуждаться в учителях больше всего. Когда же они придут, эти учителя? Это те учителя, о которых говорит Моисей и о которых упоминает автор послания к евреям. Павел также говорит о них, называя их «живыми письмами». Как и объявил Исаия, эти учителя не будут больше неприметными, но выйдут из тени, чтобы их видели все. Этими учителями, возможно, будут те, кто никогда не стоял за кафедрой и не проповедовал. Они даже могут быть теми, кто никогда не преподавал ни в библейской школе, ни хотя бы в домашнем кружке изучения Библии. Да они могут и не обладать вообще никакими ораторскими способностями, но они будут иметь главное – испытанную в битвах веру, выдержавшую все испытания и скорби. Уже сейчас многие из этих учителей находятся по колено в личных страданиях и скорбях. А некоторые из них пребывают в скорби 24 часа в сутки, перенося боль и страдания, которым нет конца. Однако эти слуги являются победителями. Из своих тяжелых обстоятельств, скорби и отчаяния они выйдут с мощной верой. Как такое возможно? Каждодневно эти слуги побеждают врага своей верой, растворяя ее обетованиями из Божьего Слова. Эти люди могут написать книгу о том, что им пришлось перенести, и, перенеся все это, они не поддались панике. Наоборот, они продолжали продвигаться вперед с неугасающей надеждой, а их уверенность в Господе становилась все больше и больше. Вот несколько впечатляющих примеров. Пишет одна учительница, благочестивая верующая женщина, проходящая через страшные испытания. Ежедневно она разрывается между необходимостью ухаживать за своим сыном с психическими отклонениями и свекровью страдающей старческим слабоумием. Этой женщине приходится быть на страже и присматривать за ними круглосуточно, так как кто-то из них может сбежать или поджечь дом. Она пишет, что иногда она настолько выматывается, что не знает, как проживет следующий день. Но средства, каким она побеждает все это, одно – она молится. Эта женщина знает не понаслышке, что значит иметь дерзновение приходить к Божьему престолу благодати для получения милости во время нужды. Она пишет, что каждый раз получает большую силу и утешение от Духа Святого, а сейчас, испытав это все на себе, она учит других, как побеждать во время скорби. «Я знаю одного благочестивого пастора, который ожидает пересадку сердца». Его физическое состояние больше не позволяет ему проповедовать У него нет работы и стабильного дохода, а кардиологические услуги стоят очень дорого Что касается его физического состояния, то его можно описать как бомбу с запущенным часовым механизмом Однако этот пастор – один из тех скрытых учителей, которых Господь выводит, чтобы их видели все Когда-то он переносил страдания в безызвестности, но теперь он служит примером для всех окружающих со временем его близкие в как его упование на Господа, растет день ото дня, сами воспламенились верой. Я узнал о нем от одной пары в церкви, которая знакома с ним и видела его непоколебимую веру. Время от времени этому драгоценному человеку кажется, что у него нет служения. На самом же деле, он не догадывается о том, что является учителем очень многих, нуждающихся в познании Божьей верности в годину скорбей. «Вы также одно из живых писем Господа» которые знают и читают окружающие вас. Дорогой святой, у меня к вам вопрос. О чем ваша жизнь свидетельствует окружающим вас? Что они читают в вашей книге жизни? Я в восторге от того, что в наш офис поступает так много свидетельств, особенно сейчас. Мы читаем свидетельства святых, богатых надеждой, несмотря на потерю работы, имеющих внутренний мир, несмотря на физическую болезнь, стоящих твердо, несмотря на бесконечные страдания – их объединяет одно – они молятся. Это и есть учителя, живые письма, Божьи послания любви, утратившему надежду миру. И стали они такими благодаря постоянному пребыванию в общении с Господом в каждом испытании и лишении. Они полностью полагаются на Господа, дающего им силы продолжать идти вперед. Они полагаются всецело на водительство Духа Святого, и они постоянно прибегают к Божьему престолу для получения благодати во время скорби. И я спрашиваю вас, являетесь ли вы учителем в трудные времена, служащим другим своим примером? Невозможно сохранять веру, не приходя в молитве к престолу в ходатайстве о всех нуждах. Я призываю вас, приходите к Господу ежедневно для получения всякой помощи, в которой нуждаетесь. Он призывает вас стать одним из Его учителей. Аминь.